Косари на лугу размахались острыми косами, Что им, Божий цветок, им бы кончить работу свою. Я на милость Твою уповаю, Спаситель мой Господи, На милость с нами. Лишь только на милость Твою. Я на милость Твою уповаю, Спаситель мой Господи. На милость, на милость, Лишь только на милость Твою. Только вера в Тебя, Вот моя неизмена, то что ты все управляешь своей рукой и я знаю господь что всегда за меня ты заступишься и спасительным камнем ты станешь предострой косой и я знаю господь что всегда за меня Тупишься, и спасительным камнем Ты станешь предострой косой А иначе зачем Ты поил меня дивными розами Для чего показал Мне любовь свою теплоту Для чего ты наполнил Чудо-песнями, Господи! Неужели для того, чтобы бросить под ноги скоту? Для чего ты наполнил меня чудо-песнями, Господи? Неужели для того, чтобы бросить под ноги скоту? Сыри на лугу отмахались острыми косами, Завершён синокос, Ну а я невредимый стою, и, как в прежние дни, убиваясь небесными росами, прославляю тебя. За любовь и за милость Твою. И как в прежние дни, Убиваясь небесными росами, Прославляю Тебя За любовь и за милость Твою.